Паша, нет. Я хотел там это, трэш а... какой-нибудь, плов варят, а вот это... Нет, нет, там кстати. Здесь кофе дают? Нет, нет, мы пойдем в кофе байкере. Им не надо кофе. Ты что? В смысле? В смысле? Вот нас встречают, нам, им не надо кофе, говорят это не почтовые ящики это для жителей нашего жилого комплекса которые пользуются доставкой как все современные люди то есть я могу свое кофе кому-нибудь передать и мне кажется кому-то просто квартиру готовили это, да, да, да, да, да, на просмотр это, это шоу рум это шоу-рум да друзья всем привет мы в александровском саду и это второе уже видео будет на моем канале первое потому что я снимал кто не смотрел Без меня. Простите, пожалуйста, о, великий. Это, кстати, Паша Репинг, Кто еще не знает, знакомьтесь. Паша, привет. Привет, Иван. Сегодня мы здесь встретились, чтобы показать вам, как выглядит двор. Потому что у меня были сомнения, а будет ли он таким как выглядят фасады здания, потому что тоже это все было в процессе стройки, а сейчас мы можем видеть, как это все на самом деле реализовывается, и, по-моему, очень круто получается. Все посмотрим изнутри, зададим вопросы, все как вы любите, все покажем, расскажем, поэтому сразу лайк пусть ставят, да? Конечно, лайк. Да, сразу подписывайтесь, там на колокольчик жмите и погнали смотреть выпуск, будет большим и интересным. Нас везде, как всегда, преследуют стройка. И интервью, интервью. Как обычно, у нас будет интервью. Что ты перебиваешь опять? Все, пошли смотреть. Здесь есть еще одна очень крутая фишка, называется комьюнити-центр, вход прямо со двора, вот видите надпись, сейчас мы туда зайдем, туда может зайти на самом деле любой житель этого комплекса и заняться там своими собственными да делами, у нас -центр. провести день рождения, какое-то мероприятие, в общем, сейчас сами все увидите. Вот, ребята, заходим. Получается, здесь есть даже небольшая прихожая. Вот здесь можно раздеться. Сейчас я это и сделаю. Паша вот уже здесь раздет. Дальше смотрите, здесь какое пространство, где вы можете проводить время совершенно различными способами. Например, загрузить сюда детей там день рождения у вас какой-то. Вот один уже там валяется. Отлично. <связано> Отлично. Это мой коворки. Это так и есть. Ребенок валяется на тебе еще. Подушек на тебе! На. Разборки, можно здесь можно смотреть футбольные матчи, соседи, О, можно футбол. Понял, футбол, пиво Может, принес листов, здесь фисташки, листов. а потом, а потом кто-то весь вот этот мусор от фисташек убирает здесь? Конечно. Блин, все здесь... в 65 рублей за квадратный метр входит, да, ребята. Да. ребята. Да, футбол, да. смотри, какие да, да, в речке. Да. Если вы типа хотите арендовать и, и закрыть, чтобы кроме вас никто в это время не заходил, ага. то это стоит каких-то денег. Ага. Но если вы. А, а можно не платить, кассеты? и кто-то может зайти. Видишь, да, да, типа ты сидишь, футбол смотришь, сей. еще два пацана подросли. Круто, говоришь, круто. А PlayStation можно здесь играть? Нет. Здесь есть? Нету? Ну, Надо купить. Ну, если да. свою притащить, да. одну пацану можно. Короче, смотрите, здесь если прямо лек лек лекторий какой-то. можно лекцию провести, можно на самом деле. Я так, я как человек, для читающий лекции, это вообще круто. Студентов сюда позвал. А, кстати, я могу сюда своих студентов позвать? Да. По согласованию с управляющей компанией. Мы с вами встречались с Анастасией, комьюнити-менеджером. Все вопросы по организации Круто. Короче, ребята, смотрите, это же просто мне мою школу сюда можно перевести вообще на самом деле. Там кухня, смотрите, ребят, можно что-то себе приготовить, сделать какие-то запасы. Я так чувствую, там холодильник какой-то есть. наша ломится по-любому к футболу приготовлено. Вчера Лига Чемпионов. Вот там холодильник. Ой, есть я чайку не и с этой стороны тоже есть какие-то места, смотри, здесь? здесь можно посидеть поработать, я так понимаю, да, там, по телефону поговорить, здесь, еще что-то. В общем, если плохая, тоскливая, дождливая погода, то, собственно, можно сюда затусить. Ну и санузел, соответственно, тоже, тоже не хилый такой. О, можно и помыться, если вспотеешь работать здесь, то есть можно вот совершить обряд омовения. Тоже в золоте все. Блин, смотрите сколько жизнь, золота. Жизнь стиль. Она же не классика. Она же не классика. Итак, мы в комьюнити-центре. Специально сюда пришли, чтобы снять этот видеоролик. Но главное главное в этом ролике то, что мы будем общаться с этой замечательной девушкой Еленой, которая купила здесь квартиру. Житель этого комплекса, ну и заодно еще риэлтор. Уже несколько раз тут мне квартиру пыталась продать. Походу получится. Походу по по возможно это получится, потому что, ребята, я сюда приходил, снимал обзор на старте, можно сказать, когда продавалась первая очередь. Сейчас там квартир уже нет во второй очереди. Тоже, тоже нет. Тоже уже нет. Сейчас стартовала третья очередь. И если вы, друзья мои, обладаете возможностями, средствами, я бы вам на самом деле рекомендовал рассмотреть этот вариант, потому что получается шикарно, честно. Вот сколько я посмотрел, очень здорово получается. На старте квартиры здесь стоили 110. 130 предлагали что-то в этом районе сейчас я реально кусаю локти почему потому что относился довольно таки скептически смотрел как идет ход стройки и ну были сомнения Получатся такие фасады или не получатся Ну, были прецеденты, когда не получалось у некоторых людей А здесь все получилось По двору были вопросы А что с двором? А как он так будет? Такая плотная зелень? Будет так, не будет так? Сейчас мы прошлись по двору Выглядит великолепно Насколько будет это все содержаться в том же виде Ну, сейчас Лена нам расскажет а, но пока, пока, ребята, все, что я увидел, это здорово, классно. И причем это не то, что э, как-то по-бутафорски по выглядит, а по-настоящему. Я впечатлен, поэтому я жду, не дождусь вопросов э, и ответов на эти вопросы. Поэтому, Лена, давай рассказывай нам, как тебе здесь живется. Наверное, э, стоит с локации, да, то есть место интересное, центр. Не, ну давай просто, поскольку ты сказал, что, что? Лена еще и риэлтор... Пока да еще не живет потому что. Да, так что вернемся просто что Лена риэлтор, то есть у нее взгляд на рынок был очень широкий и очень почему глубокий, очень, глубокий, очень глубокий, безусловно. А почему выбрала вот этот дом при его стартовом ценнике, при его стартовых условиях не было такой красоты здесь, то есть ну локация она оставляла там вопросы, да по по соседству с там, ГИБДД все вот эта история. Почему? И из чего выбирала? Первый вопрос. Ну, то есть с чем сравнивала на тот момент? И как бы почему выбрал? На самом деле, да, Паш, ты очень правильно отметил, да, что я глубоко знаю рынок. И, естественно, когда встал вопрос о приобретении жилья для себя, для собственной семьи, я, на самом деле, сравнивала не так много жилых комплексов, как раз из-за того, что я много знаю. Сразу знала, что выбирать, из чего из выбирать. Из чего выбирать. На самом деле, в сравнении у меня были только два жилых комплекса, и оба они от форум Group. Это форум-сити Родищева и Александровский сад. А почему? Ну, то есть там, там уже был Нагорный, там уже был... Нагорный – это совершенно не та локация. Сейчас я живу Куйбышева Шейтмана. Ну, не, не буду спрашивать, почему не архитектон, вот тогда, слава богу, не было. Возможно, маяк мое все, но нет, я выбирала только среди жилых комплексов. Клевер тоже не та локация, то есть а. я же говорю, что я живу у Шейкмана Московская и так как у меня ребенок, моя работа, все это находится в центре города, такие районы как Парковый, автовокзал и так далее я не рассматривала в принципе, потому что для меня это ну, определенное ухудшение, а все-таки приобретая квартиру, я бы хотела улучшить а жилищные ввера. условия. Фивьера. — Обсудим. — Обсудим. — Ну, вернее, наверное, не обсудим. Но, в общем, я могу говорить только за себя, если я говорю как житель. — как житель, почему не ревьера? — В общем, давайте так, по локации все понятно, на мой взгляд. Ну, то есть выбрали центр, что здесь все рядом, Greenwich рядом, вон сейчас ледовую арену достроит. пожалуйста, ходи хоккей смотри. Ну, короче, здесь все, метро и так далее, в шаговой доступности. То есть с этим все понятно. А Чем комплекс-то привлек, чем он так хорош? Расскажи, поделись секретами риэлторскими. Малая этажность, то есть максимальное количество этажей 9. Да. Максимально, то есть есть и меньше, максимальное 9. То есть не человек. Количе да, количество квартир на этаже, например, у меня в первом подъезде, я и сосед. Все. Максимальное количество это 4-5 квартир на этаже. Это не так, как придумают разделили как бы от лифта да, на две разделили. секции, такие, у нас по 4 квартиры. Нет, у вас 8 квартир. <с> у нас здесь иначе. Да, то есть есть такое понятие, сейчас не помню, как это называется, но сколько человек вообще может свое окружение впустить близко, там, по-моему, 250 или что-то такое, тогда тебе комфортно. Ты, грубо говоря, знаешь каждого своего соседа. Вот мне, есть. Есть прямо название, я можно погуглить, да, я забыла, как это называется. И вот именно из-за этого, потому что я хочу знать своих соседей, я хочу узнать, с кем гуляет мой ребенок в нашем дворе, я хочу быть уверена в безопасности, то есть я знакома с форум-групп, знаю, как дальше живут люди под управлением управляющей компанией форум-сервис, есть же уже реальные отзывы. По сути, единственная управляющая компания, которая имеет реальный, большой опыт управления жилыми домами высокого уровня. Ну, то есть получается, что ты знала, на что способна эта управляющая компания, ты знала, что от нее ожидать, ты, ну, ну вот этот вот уровень а, прочувствовала на себе, что называется, да, и поэтому выбрала а, именно этот а, На себе и на моих клиентах. То есть практически, наверное, 70% моих клиентов и так сейчас живут в домах под управлением Форум Сервис. Но на самом деле это очень важно, потому что всякие управляющие компании, есть такие истории, что просто бросают, и потом там непонятно, что вообще происходит. Принципиальные истории есть такие, говорят. Принципиальные какие-то истории, мы о них не будем сейчас говорить. И мне удивительно, что все это за 65 рублей квадратный метр, это действительно так? Это действительно так, могу в приложении показать. У нас не, не, не вырастет ли этот ценник со временем? <свят> все на самом деле растет со временем. Я, не имею, я не имею в виду там, инфляцию или что-то там еще, вот какие-то вот, вот эти все дела, а, э, ну как сказать, сначала продаем дешево, чтобы привыкли, а потом задираем ценник. Нет такого? Не, не, это не про вас, не про эту историю? Не про форум-сервис. В домах такого уровня проживают люди, которые понимают, что если мы платим определенную сумму, мы должны а понимать, да, мы за нее спрашиваем, мы должны понимать, на что эти деньги расходуются и так далее. То есть есть же общее собрание собственников жилья, любой житель может инициировать, у нас также есть внутренние чаты там и так далее, наша управляющая компания всегда с нами в диалоге, вот мы с вами видели, что и сделали хранение велосипедов, потому что жители поняли, что это неудобно Велосипеды летом детям на парковке, потому что они через лифт, и вот это вот все подняли этот вопрос. Управляющая компания сказала: окей, давайте определим место. Мы все вместе. А сейчас это... здесь живут 10 семей. 10-15 семей уже сделали ремонт. Вот ремонты. Сосед... Да? Такой комментин на 10 человек. На 10 человек, да. Нет, все, даже если ты не житель, ты же собственник, ты точно так же можешь пользоваться всем Вот, Иван, купил бы, сидел бы здесь, сейчас работал, совещатель лектории бы проводил здесь. Да, вот так вот, ребята, нечего, значит, там раздумывать. Надо сразу быстро принимать решение, раз решил, да. А я вот все раздумываю, хожу и до сих пор без квартиры. Наши гости, <с> все наши гости заходят э через этот подъезд. Здесь их встречает рецепционист. Любезная офицер, которая отказывает в <с> да. кофе. Она никогда не отказывается, она согласится, это отказала вам лично я. Потому что мы пойдем в Поль бейкере для того, чтобы посмотреть, что и кафе, которые расположены в домах бизнес-класса, сетевые, могут выглядеть иначе. Такие, Смотри, кирпичик натуральный. Натуральный кирпич? Не Плинкер, бутафория? Это, это, это же плитка. Это плитка? Да. А нет, плинкерный кирпич. Это кирпич? Она пытается и... нас запутать. Ой, ну, ребят, я бы так поел здесь, но ладно, не снимай Да, давайте снимем. Так, а в чем эли элитность-то, в чем? Ну, ты посмотри отдел. Ты видел, когда -то, Откровенно говоря. Мне кажется, кому-то просто квартиру готовили да, да, да, да, да, на просмотров Это шоурум. Это шоурум, шоу да. Шоу И просто кухня немножко большой получилась. И коридор, видишь ли, личный коридор, наверное, жаловались. В едином стиле. Не, ну не помню. Сейчас это что у нас? Получается, главная въездная группа, вот там машина как раз стоит. Окей. Человек пытается припарковаться, зачем-то вышел из машины. Но он не считывается. Понятно. Ну, то есть он считался, там какой-то чип, и ворота сами открылись, да? да? Круто, да. круто. Так, ну что, вот у нас лобби очень приятное, кстати говоря. Да, смотри, плиточка зачетная, когда это называется французская елка. Ну, из плитки. Да, брендированный коврик тоже очень круто. Короче, уровень подъезда, да? Неплохо, неплохо. Вот это вот надо рассказать, вот про эту штуку. Да, вот эти ящички, это не почтовые ящики, это для жителей нашего жилого комплекса, которые пользуются доставкой, как все современные люди. И для того, чтобы вам не ждать своего курьера, вы можете через приложение забронировать для себя ячейку, отправить код вашему курьеру, курьер закладывает. То есть я могу свое кофе кому-нибудь передать? Я могу свой кофе кому-нибудь передать. Одно из конкурентных преимуществ это бездопорная комната. Можно посмотреть. То есть, получается, я могу использовать эту комнату для каких-то встреч, каких-то рабочих, нерабочих там. И сейчас мы еще пройдем в комьюнити, где вы вообще можете обстроить свое рабочее место и каждый день. И это абсолютно бесплатно для жителей. Только нужно договариваться по времени. Ну, типа график какой-то. О, комьюнити-менеджер! Случайно Анастасия. проходила мимо, Анастасия. да? Да, да. да, я случайно. Наш комьюнити-менеджер, к которому можно обратиться по любым вопросам, в том числе именно она согласовала сегодня нашу съемку. Поваренная книга. Спасибо, комьюнити-менеджер. Комьюнити-менеджер Анастасия, а также организация всех мероприятий, а День какие тут мероприятия города, были? Мы как организовываем частные праздники для жителей. То есть, например, чаще всего это детские дни рождения для детей в комьюнити центре, а взрослые тоже организовываем и а что было? Парфюмер... парфюмерный бар. Музыкальный Стринка. вечер, да, детские игры различные. То есть у нас же жизнь внутри дома, она не ограничивается какими-то квадратными метрами. Это прям концепция жилья и само, ну, само собой предполагает. И то есть у нас соседи, это не просто соседи, это единомышленники, друзья. Мы вот йогой еще занимались, да, кстати, кстати говоря, да, на улице. На будет Подожди будет Подождите, Сколько я? стоит 30. это все добро 60, с комьюнити меншем? 65 тысяч. Ой, 6. 65, 65 рублей с квадратного метра. Так, мы идем дальше. У нас экскурсия по жилому комплексу. Это места общего пользования. мопы Посмотрим туалеты. Это очень важно, я думаю. А бегал, бегал на улице. Как начинается с вешалки, да так. Да. Смотрим. Так же К начинается с уборной. И так свет. заходим. Ну, о, золото. О, золото, золото. Ты понимаешь, что, ребята? Золото. У меня дома хуже. Золото есть, когда места общего пользования лучше, чем вот эти вот штуки прикольные, мне понравились такие в зелени в гранитный пол Никто еще на каблуках не проваливался, а мне понравилось, что мы второй сюжет за день снимаем и везде перфораторы и долбежки. Да, стройка стройка активно ведется, потому что в конце года уже сдается вторая очередь. Сейчас это вот этот дом. Да, да, сейчас а что еще? активно вот это ведется. Вот здание, что, сносится, не сносится. Третья же где-то еще очередь. Да, а очередь. вот третья очередь здесь. Еще будут два дополнительных подреза вот и дому за. Застрей внимание, что ремонт во дворе начался ровно как в нашей съемок. А он начался по запросу жителей, потому что начали уже жить, и вот это, вот этот Нравильно. пол, да, он Слишком был крутой. не, да, он, видишь не был вот таким плоским сверху и наши дети, ну маленькие дети, понятно, они не, не очень понимают, да, да, они могли упадать и так далее, и а -а -а. поэтому сделали, то есть это Друзья, уже это делается за, по запросу. За Руках. Да, да. То есть это вот уже это, делается по запросу Вот это внимание к жителям, поняли, уровень. Лавки, которые и лавки, и клумбы, сразу же дерево растет. Большое. большое. Высадили большое. Большое. Большое. большое. Да, не надо ждать 15 лет, пока оно вырастет. Это тоже круто. Паша, нет. Такой он. Там строители городок чуть Все правильно. Я, я хотел там этот трэш какой-нибудь, плохо варят. Там нет, вот это. нет, там, кстати, все очень аккуратно, потому что, когда первый дом еще не был сдан. Мы ходили на строительную площадку как раз через э, строительный городок. Пошли дальше. Плов не запахи да. даже <свят> Классная история придумали вместе с жителями. Получается, никто не планировал, но так жизнь показала, что будет лучше велики хранить вот здесь, подаркой. Летом. И У -у -у. с улицы не видно, и со двора не видно. То есть изначально этих травм не было? Не и было. дождиком а они было. не мочатся. Вот это круто на самом Летом. деле. И двор не портится. Вот как мы с тобой в Ньютон-парке видели, да? <свят> То есть перед подъездом прямо навалено великов. Прямо навалено. Построить и продать – это всего лишь первый шаг взаимодействия с жителями. Да. Тем более в текущих реалиях, когда каждый девелопер еще, дальше да. оставляет свой дом, свое управление. И только форум-групп, форум-сервис имеет реальный опыт управления домами высокого уровня. Тихвин, мечта, плюс вся коммерческая недвижимость, построенная форум-групп. И ни разу не менялся директор управляющей компании за всю историю. И за все, за это 65 рублей с квадратного метра. 65! Я, блин, в своем старом советском доме плачу, наверное, 160. Без всякого сервиса и комьюнити, понимаешь? Скажи, пожалуйста, вот здесь квартиры продаются просто в голых стенах. Здесь же даже нету перегородок, даже провода они растянуты. То есть это все деньги на ремонт, так? Все верно, конечно. То есть все это ты пережила, до сих пор переживаешь ремонт? До сих пор ремонт. переживаю, да. Смысл-то в том, что э, жители Александровского сада не хотят такую же квартиру, как у соседа, с таким же ремонтом, как у соседа. То есть если бы мы, не мы, а в смысле форум-групп, э, установили бы какие-то перегородки, это обязывало бы людей или жить в такой планировке, или все это выгребать, выносить и так далее. То есть это... Какая-то а вот немного медвежья услуга. Такой профессиональный больше вопрос. В Москве же сейчас есть ряд комплексов, которые сдаются да, с отделкой. И прям, ну там, дизайнеров приглашают, они делают... То есть ты считаешь, что это настолько индивидуальная история, что, например, там, пять видов разного ремонта, но там от брендового дизайнера какого-то, от почетного, не стоит делать в таких ЖК в Екатеринбурге. То есть у нас здесь Я такая думаю, бутиковая история. Пока... дозреем. И дозреем ли не факт. У нас все-таки люди любят... Кто-то золото, кто-то серебро. А в Москве просто некогда этим заниматься. Некогда этим заниматься, Ну, у нас же есть опыт в УГМК апартаменты и сеть. Да, они же тоже делают отделку, тоже дизайнерскую и так далее. Ты можешь выбрать, и у них заказать, и они сделают. Ну да. Да. Такая история есть. Возможно, и другие застройщики к ней придут, но обязывать изначально. Тут только так и никак, мне кажется. То здесь вариант. каждая квартира, это индивидуальный Exclusive. дизайн, приводят своих дизайнеров, разрабатывают, потом ремонтируют, все под себя, все с нуля, да? Причем, Причем... на стадии проекта. Так, проекта почему ко, можно... ко мне-то не приводите? Я не понял. На стадии проекта Видите? еще можно. Вопрос-то не ко мне, это, наверное, тебе нужно с отделом продаж. Который... Так, отдел продаж. Ну ты продаж продалась здесь клиентам квартир? Расскажи, почему ни один из них к Ивану? Да, не с Иваном познакомились только сегодня. Все, дружище, мы тебе обеспечили, клиента поток. Реклама. Абсолютно каждый нормальный человек хочет жить в красивой квартире с классным дизайном. Чтобы ремонт был сделан качественно, грамотно, быстро и чтобы стоило это адекватных денег. Ну, мы же никто не любим переплачивать, правда же? Вам Сказочно повезло, есть такая компания. сделаю дизайн-проект и ремонт под ключ. Высокое качество и стоит адекватных денег. Не дешево, конечно, но и не космически дорого. Как говорится, золотая середина. Называется компания Градиз, что означает грамотный дизайн реклама закончилась меня очень смущал еще такой момент что окна близко к окнам ну то есть здание реально близко расположено есть вот ощущение вот это вот соседство окно в окно сосед с утра привет есть нету вообще нету мне Нет. кажется это вообще не про нашу Шоу, комплекс прием. если честно Uh, нет. Ладно. Yes. <смех> ремонт uh, это ремонт. <смех> мы, да, мы с вами можем ну, в подъезд, например, и посмотрим. Про и про ну да, то есть это вообще не про наш жилой комплекс. Я понимаю, о чем ты говоришь, Может, но это та... вообще не про... Может, то есть та... то типа... посмотри, вот как, насколько далеко у нас сейчас и, и здесь. тоже. Сейчас это, это ценность, конечно, небольшая этажность, потому что все пытаются повыше, побольше... А здесь так не будет доминанта в последний момент, как мы, типа, у -у -у! Нет, сейчас же уже все, третий третий дом уже, третья, третья очередь Третья очередь, это последний дом? А, на самом деле у форум-групп еще и на юге есть земельный участок и на месте отдела продаж что-то будет Но возможно это будет даже под другим именем там и так далее, и со своим паркингом, своим двором и так далее Не позволит же им никто тут многоэтажку поставить Здесь же, здесь, на здесь же памятники архитектуры, ага. что здесь локация не та. Ну и как бы это вообще история не про форум-групп. <laughs> то есть если а, есть концепция, то они будут в рамках концепции. То есть невозможно сейчас воткнуть 25 этажей, при том, что ты обещал э, приватность, э, маленькое количество жителей. Послужил. 28 этажей, вы, Принципиальный какой-то у тебя постоянно А что с парковками здесь? Э, на всех жителей предусмотрены подземные парковочные места или нет? Я сейчас коэффициент, конечно, не вспомню, но вообще э, при расчете количество парковочных мест в подземном паркинге также учитывался опыт тех жилых комплексов, которыми уже управляет форум-группа Тихвин Мечта, то что вот бизнес-класс и так далее. И на самом деле там даже коэффициент один к одному он не нужен, потому что очень многие э, с водителями. А расскажи про плюшки этого комплекса. Ну вот есть комьюнити-центр, каждый может прийти тут день рождения провести, футбол посмотреть, поработать. Есть что там, какой-то двор, значит, классный, сервис какой-то классный, какие-то у вас праздники проводятся, день двора, день подъезда, день, день, день, день лестничной площадки, там, что день еще, не знаю. балкона. Короче, какие плюшки есть? Из плюшек то, что мы с тобой Посмотрели, да, комната Переговорная, которой также может Могут пользоваться все жители а то, Она одна на весь комплекс или есть Или их несколько? Пока одна, я думаю, что она так и останется Потому что есть комьюнити, где ты можешь использовать Точно так же, плюсом ты можешь В лобби проводить встречи, плюсом В каждом типовом подъезде есть мягкая Зона, куда ты тоже можешь пригласить для каких-то переговоров, встреч и так далее. Что еще? Вот те ящички для курьеров, помнишь, которые можно бронировать? Что еще? Такси у нас тоже через паркинг заезжаешь, тоже через приложение все это заказываешь. Тебе То не есть нужно. такси может заехать прямо в паркинг, прямо. и ты на улицу не будешь выходить? Да, ты не можешь. Потому что есть же зона... Заказываешь типа, что приедет такси номер да? какой-то, скидываешь да? и, через, и пускаешь... через управляющей компании или по звонку. Девочкам на ресепшен, да, ну, это очень все удобно. очень легко делается, Недобро. что еще из плюшек у нас, мероприятие, которое организует нам форум-сервис, да, то, что мы рассказывали, там у нас и скрипач был, и парфюмеры приходили, мы свои ароматы а я правильно понял, что ты здесь, день рождения, ребенка Ребенка отшел? своего мы отмечали 15 июня, да. Меня спросили, вы хотите закрыть комьюнити или нет? Я говорю, нет, конечно, все наши соседи могут к нам присоединиться. Мы здесь оформляли зону, можно сказать, ну для взрослых стол там, и так далее. Детский стол тоже, конечно, был. Но ребятам организовывали квест во дворе. Ребята там бегали, к нам присоединились уже те, кто живут. Мы супер отметили каравай. Я я все... Да. Да? Вообще великолепно Под одновременно Да, вот. то есть нам принесли дополнительные стулья Ну теоретически Но. мог сложиться сценарий, если ты не закрыл это комьюнити Мог кто-то прийти, сесть с унылым лицом <г <г> в уголок и работать Ну те, теоретически Да, то потому есть. что я же его не да. закрывала Каждый может использовать так, как он считает А нужно. сколько стоит закрыть Я не помню, Паша, на самом деле ну, по крайней мере, это нет, есть. Это понятно. По крайней мере, есть возможность, да, в том числе из Алифса. Мы же сказали, вот футбол в Барселоне смотреть. Там, ну, хорошо, какие сервисы еще есть? Там, не знаю, прачка, что там, какой-то... С водичкой в... погулять кто-то. Да, выходит. водитель, может быть, один на всех, там, ты можешь заказать, там, свозить <с> кого-то. Шеринг <с> водителя. Но почему нет? На самом деле... Это можно все организовать. То есть такого, как э, навязанный сервис, что типа вот у нас есть то, пятое, десятое и так далее, и, типа выбирай, все это изучи, выбирай, такого нет. Но на самом деле в нашем приложении форум-сервис ты всегда можешь обратиться, что и вот эти сервисы по химчистке и так далее, потому что это же все организовано там в том же Тихвине. Доставка еды, вот это вот все. Из-за того, что это форум группы, это целая... система. Да, да. Вот, поэтому это все можно организовать. То есть через это приложение даже еду можно заказать? Да, да. Я могу прям показать. Все очень... давай демонстрируй да. на, на экране. Класс. То есть мне лень там что-то ну, ну Короче, что уже купил. Да. Ты купил квартиру Слушай, ну цена выросла Цена выросла, конечно, неимоверно то есть как... Нет, За 110, говорит, я прямо сейчас За 110 да? прямо сейчас, да Но, дви, но ну, за 200 сейчас, это, конечно Ну почему 200? 180 средней цене 180 квадрат Каких-то 70% для... разницы блин, не я Для не жилья такого уровня это прям минималочка, если ты сейчас не успеешь по 180. Я тебе уверяю, что через месяц ты будешь снова так, кусать лоб. Снова кусать лоб. Так, а помимо вот инфраструктуры, я так понимаю, магазина здесь пока нет. Магазина пока нет, пока есть полбойкери. Будет обязательно магазин. Не пятерочка, конечно. Жизнь бар. С Жизнь Мартом в том числе ведутся переговоры, у них тоже есть свои предпочтения и так далее, то есть это же, но в концепции он должен быть и должен быть маленький, потому что это тоже определенные неудобства для Не жителей, да, вот когда такие большие магазины, там а, продукты... потому что большие потоки людей, они мешают шум шумам, Машины подъезжают, вот эти фуры огромные, тоже никому а, нет. А там хлеб и так далее. Вот Поль Бейкеры уже открыли. А что там... еще? Ну, вот, Полька, магазин, что еще а, подразумевается? Проданные коммерческие помещения. То есть, у них, у собственников есть тоже, у каждого помещения там свое назначение и так далее. То есть они тоже будут согласовывать с управляющей компанией, кто туда сядет. То есть, грубо говоря, красное и белое, даже ты как собственник посадить не сможешь. В общем, главная ценность э, этого жилого комплекса заключается в сервисе, я правильно понял. В том числе. В Архитектура, Архитектура, расположение, сервисы, которые обеспечивает профессиональная управляющая компания. Ну что, расположение Безопас... я просил, что сейчас перебью. Там безопасность расположения, вон, пожалуйста. Вернисаж, еще круче расположение на Вайнера. Количество жителей. Качество, э, качество строительства. Поток непонятных людей Для меня это Ну, то есть для меня Расположение жилого комплекса на Майнера Скажи, пожалуйста, как определить Качество жителей, когда ты никого не видел вот Ты пришла в отдел продаж, да? И покупаешь, хочешь купить квартиру, но ты же не можешь оценить, какое качество жителей здесь. Нет, не качество, я не про людей. Это не открыл, да, да, да, да. Но я не знаю, про. людей. Лену заселяет половину дома сама, поэтому она уже знает. Я выбираюсь. Да, да, да, здесь. Пойдите смотрите. Она говорит, выбирайте квартиру рядом со мной, на этаже. Вы но это же вы классные. Это же тоже показатель, понимаете? Ну здесь Нет. я вам скажу, как бы так сказать, то, чтобы не побежали люди Есть вот, например, звезды спорта Екатеринбурга Которые также здесь живут И вот потом дальше по принципу Один купил и следующий там, Из команды, сокомандник Скоро весь автомобиль сюда переедет Рядом ледовая арена Ну я даже уже и не знаю, что спросить у Лены Единственное, хочется напроситься к ней в квартиру Наверное, не пустит там ремонт нет, можно. Ты, мне кажется, просто скажешь, что моя планировка это бред сумасшедший, да потому это же... что а, я контент. не вижу шкафы и у меня там столько наворочено гардеробных. А, я, я помню. Ты же, я а, помню. ну, ты еще был, когда не до конца стены я, все я. были устроены. То есть да в этом причина, и? что ты боишься моей оценки? Я буду молчать полностью. Нет, я вообще не хочу. Ну, все, не было согласовано такое, такое явление не было. В общем, друзья, я пытался, вы видели. Ни в какую человек не хочет соглашаться. Ладно, ребят, если у вас есть вопросы, то пишите в комментариях. Это такая строчка под нашим видео, где вы вот нас видите. Там есть комментарии. Задавайте вопросы мне, Паше, Елене. Мы все будем отвечать. Елен, будешь отвечать? Жители, пишите тоже в чат, как вам здесь живется. Вот. Остальные жители? Это Остальные тоже здесь будет. человек, который уже да, живет здесь. Да, будет очень здорово. На самом деле мы здесь делаем э, дизайн э, очень замечательным людям. Я считаю, получится бомбическая квартира. Мы сделаем обязательно обзор этой квартиры, э, покажем ее всем. То есть там что-то невероятное получается. Ну, наверное, как и у всех, собственно говоря. Подожди, не скажу, в каком стиле Подожди, пока. ты здесь делаешь дизайн? Да. Ну, ты сидел, удивлялся двором. Ты еще не ездишь на объекте, где делаешь дизайн, что ли? Но я же должен был для картинки как-то сделать. О, папочки, вот это делегирование, да? Ну, а на этом всем пока, друзья. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, жмите на колокольчик и будьте с нами, с честным дизайнером и неутомимым риэлтором. Неутомим. Всем пока! Пока! Спасибо.